Добрый день! Сегодня на поиске дня лыжи от Black Diamond, не часто они попадаются на тестах поэтому каждая модель на вес золота сегодня у нас на вес золота корпус. Поехали! Лыжа для меня совершенно понятна, ее формат совершенно понятен. Это вот так называемый классический фрирайд универсал, который, в общем-то, позволяет сочетать и хороший экспертный фрирайд в рамках курорта и может быть, какое-то где-то трассовое катание, и где-то даже какой-то фрирайд, и, ну, вне курорта, с какими-то недлительными заходами, забросами. Такое хорошее экспертное катание. Лыжа очень понятная и ожидаемая в катании абсолютно себя показала. То есть, что происходит? Происходит то, что прямой задник позволяет на него работать, позволяет фигачить на скорости, позволяет им о -о -о, использовать его в добавлений на всплытие помогает, позволяет его использовать для стабильности на ходах, на скорости под заваривание назад то есть такая некая универсальность в таком ключе вот, и хороший мощный носок который хорошенько отрабатывает все неровности хорошенько сглатывает все бугры, все ямы то есть избитая трасса там ну, сбитый снег между трассой разбитые разбитой там какой-то такой фрирайд когда снега долго не было, снегопада такой севший, какой-то неоднородный, покатанный она все это сшибает, даже прихвачена, может быть там легким морозом она все это разрубит. В общем, лыжа такая рельса мощная, тяготеющая к быстрому катанию, но при этом на этом быстром катании работающая, вот работающая, то есть еще раз, продольно рубит все, поперечно хорошо идет да, там есть вибрации, естественно, да, там она там прыгает, но стабильность не теряет, проблем с ней нет, как бы управляется хорошо. Из минусов могу отметить, что не понравилось. Не понравился немножко, на мой взгляд, пережоченный, переровненный такой задник. Он требует внимания в коротком маневрировании в узких местах. Если вы в итоге придете в какой-то кула русский там с каким-то тяжелым снегом посевшим, вам придется так, в общем-то, попариться с ним. Ну, вот, не скажу, что он там создаст проблем, но внимание он потребует у вас, надо будет уметь как бы с ним делать. И опять-таки лыжа совершенно не новичковая, потому что ну, элементарная просадка назад э -э, этот, этой мощности заднику, вы его не продавите никогда, и вы не выдавите из этих лыж задней стойки какой-то там минимальный поворот. То есть задник в данном случае в данных лыжах используется только на скорости, на ходах. Вот, если попытка будет придавить задник на... В конце дуги для того, чтобы уменьшить радиус, но ну, не получится ничего. В итоге лыжа встанет на дыбы и пойдет в разнос. Как бы все. То есть контроль, маневренность в данных лыжах только для нас на носах. Носы у них действительно мощные, для этого хорошо приспособленные. Давите на них смело, вваливайте в поворот на них смело. В таком варианте они маневренные, интересны. То есть, такая хорошая, получается, всесезонный, такой всепроходимый трактор для умеющих кататься, для понимающих смысл скорости, для ищущих стабильности и вот какой-то такой вот мощи, мощь, такой мощь, power, power. Все, хорошая лыжа, на самом деле, буду думать о топе для нее. Вот. ну, чтобы не пропустить, куда поставлю и быть в курсе, подписывайтесь, оформляйте подписки на соцсети, заходите на сайт, проверяйте обновления. Пока!